Классную мужскую сумку можно привезти в нашем интернет-магазине. Она подойдет не только для деловых встреч, но и для поездок, для полета в самолете. Ну что, всем привет. Девчонки, круто мы забрали у мальчиков у наших, штаны. передняли их в свой образ. Да? А теперь можем взять еще и сумки. Смотрите, какая классная мужская сумка. Цена ее до 200 Эко-кожа изумительная. От натуралки визуально не отличишь. Металлический замок, ручка, суперская стропа. На задней стенке карман на молнии, на передней на молнии. Внутри отдел еще один с прилегающей мягкой перегородкой сейфиком. Еще сеточка и еще большой карман. Вот такая классная сумка и длинная ручка со страхой. Вот такая классная ручка. Ой, вот такая классная сумка. Цена у нее 2,200 и чем охожа мальчик? Я не знаю, но если мы любим своих мальчиков, и они у нас есть, можно привезти эту сумку.